Всем хай, сегодня мы продолжаем проходить игру The Long Dark. Четвертый эпизод. Так, на чем мы остановились? Так, это тюрьма, нам вот туда идти надо вроде бы. Если я не ошибаюсь, да, вот на, на дверь. Да, ключ у нее был. Итак, что мы сейчас делаем? Мы, мы, мы, мы, мы. Давайте разжечь огонь. разжегнем огонь так мы сейчас будем отправляться в больницу за лекарствами для нашего начальника тюрьмы ибо его слегка сильно пригрели печка буржайка ладно ибо его слегка пригрели да пошутить шкаф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 с одним волком или целой стаей мы пригласили местного эколога чтобы он проверил, провел исследование и дал нам ответ ну а пока соблюдайте повышенную осторожность выходя за территорию и не отходите далеко от своих транспортных средств во время поездок все спасибо мы поняли возьмем возьмем о перчатки возьмем банка нахрен она нужна конечно если не знаю так это обыскать нельзя так Что у нас ого вот это вот нам возьми это с собой правильно возьмем с собой давайте подобрим похоже ты так будешь делать о патроны возьмем мы это, выпьем это, а как здоровье вас Кто-нибудь мне объяснит? Так, служебная записка. Во время последнего обыска мы обнаружили новые контрабанды хлопушек. Неплохое, неплохая работа, учитывая обстоятельства. Может они помогут нам отогнать волков, наверняка эти штуки чертовски громкие, так что не поджигай их просто так. Угу, спасибо попробовать на собой так сейчас давайте глянем по здоровью на свою эту цель мы... использовать если все вас восстановить кто-нибудь объяснит добрые люди Ладно, пока мы транжирить запасы не будем. Давайте открываем. Вс, мы покинули тюрьму. Итак. Сейчас будем искать больницу. Так, запись идет? Запись идет. Отлично. Главное, чтобы тот волк нас не преследовал. Так что давайте пойдем. Не, блин, а реально, как вас здоровье-то? на карте мы вот они ага. так мы а это река все понял понял Дурак возможно на поле так еще раз мы пойдемте прямо там у нас там у нас ничего нету там волки там волки они нам нафиг не нужны здесь олень в принципе, один живет у нас в полно. Какой же он не спортивный, ⁇ -мо ⁇ Но машина нормальная. Здесь прицельниться можно. Пойдет. Блин, снежок метет, Прикольно. У нас сейчас за окно, кстати, тоже снег метет. Кто любит такую снежную погоду? Сидеть возле печки, греться. Блин, вообще же кайф. А, да, можно сесть. О, ладно, понятно. о Во -во -во -во -во. Вот это вот мне нравится. Давайте перезарядимся. теперь мне волки не страшны наверное. так мы идем правильно нам что туда идти надо а я покуда сейчас ушел я пошел сейчас в какой то лес ладно давайте пойдемте вот сюда бежим а ну брысь тупая псина еще рычит на меня, посмотрите на нее. Блин, вот что могу сказать, нам в этой игре не хватает прыжков. Блин, это довольно-таки напряжно. Рычательно мне удумала. в правильном направлении идем. Чё сейчас? Олень, олень, так олень, вот олень, сюда олень, олень. Так, нам вот сюда. Да, нам вот сюда. Блин, не нам олей, олей, олей, олей, это олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, олей, нету олей, олей, вы не представляете, насколько это больно и обидно. Зато у меня есть форма. Кстати, не забывайте наливать себе чай и смотреть мои видео под чай. Так. Ага, то есть у меня еще есть время прицеливая, но нормально. Мне сюда? Мне сюда. А, сейчас машину обычно. Нет, никто не Подожди. А, Ай. во, это другое дело. Не срежем, по комфорту не будет. А, это у нас. Что мы варим что? What у них у всех хватило билета ладно ладно ладно не будем задаваться с лишними вопросами и пойдем а куда пойдет то хрен его знает дойдем так дойдем вроде идем правильно блин это может быстрее выносливость восстанавливать Пана. Минус два. А, он все свалить решил, ну и пусть валит. Правильно делает. Чё, почему? Не понял. Ну твою душу. А почему я сдох-то? Кто-нибудь может мне объяснить? Or... ладно так восстановить жизнь лечение за здоровье может калории у нас все нормально Исторожение. Кум-кум-кум. Ладно. Ну, это, да, не, я так понимаю. Смс. Так, значит, мы еще не все трямные шкафчики открыли. Could end up being useful. Ой, ну ёшкин кот, ну что ты будешь делать? Ладно, давайте побежим тогда быстро. А ага, быстро-то и не получится. Господи, это олень. Еще один олень. Раз все, а, блин, северные олени. Давайте в этом тут вот пользуем. Это средство не помогло. Но, блин, вот они сказать, что напрягает. Здесь есть Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. объясните мне вот почему нельзя было твою душу я думал волк а это кролик напугал меня Зараза. стой так а мне никуда не, не могу туда все мы волка напугали. Путь бежит. Ч ⁇ Нам в том направлении. Ну, Как можно здесь выносливость улучшить? Давайте пули не будем тратить все нам туда. Там у нас еще нет, так что им сюда. Нарани на собственно говоря и мостик не такой мостик а вон эти две машины до них нужно пешком пройтись там облутать их мне вот интересный вопрос где один патрон просрал почему у меня не хватает одного патрона ага. теперь другой факел понятно Это был синий опасный а сейчас не опасный. сейчас безопасный. А что такое? Ладно, фиксим, потом пойдем все узнаем. А, вот он опасный хотел. Все. Так, так, так, так, так. Чего у нас по одежде? По одежде, по одежде, чего у нас? Принадлежные А, варежки. Ага, вот так можно выбирать, да? Носить я надеюсь что может быть лучше это может быть хуже. ну-ка вот и счета 1 минус 3 минус 0 давайте вот эти ночи так у нас и нету и нам конечно одета Ой, а здесь и можно было обыскивать. Причем хотите сказать, что он так долго кроссовки переодевал. Что уже раз Да, мы туда идем. Без нас волки напали. Понял, больше на волков. Волков разделывать больше не буду. почему не стрельнул почему не стрельнул я не понял бракованные какие-то волки а, -а, а я не зарядился конечно это круто обыскать мы что здесь должны Веревка наверх и пещера. Может, останемся на всякий случай? Давайте сохранимся. На этом моменте. И пойдем в пещеру. А потом наверх. Ой. Вот пусть валит. Я думал, он на меня натянется. Ой, а птица. Это будет Я Не следующую взять. Да, от них, конечно, света много, и угу. значит ничего интересного и нету. А я думал, здесь что-нибудь интересное придумают. И все короче. Надеюсь, у нас хватит, надеюсь он не сорвется. А то вдруг, знаете. Ага, поднимаемся наверх. И что тут у нас? Надеюсь, короткий путь. одного камня это что такое тут так. для тюрьмы у нас я... мне что -то подсказывает что если я туда вернусь они меня обратно не выпустят поэтому поэтому поэтому, поэтому. это у нас аптечка антисептик давайте используем используем обработаем шею о вылечено а как тебе здоровье восстановить? А как мне лагерь разбить? Давайте побегаем, чтобы не холодно было. Ой. Я А, не можешь лади разбить? ну ладно будем греться покушаем воды подъем поспим fires life out here А, конечно, что это действие в лагере, аптечка. Come on, come on. дай, дай, дай, да. Я так понимаю, мы здесь будем мерзнуть по-любому. Ну-ка, действия в лагере. Так. Пальний мешок. Насход калорий. 480. Калорийная 2000. Так. По освещению. Бонус теплый. Так. Давайте сон поспим. Надеюсь, наш лодку не сожрут. Тогда будет обидно. Эй. Давай. Блин, что делать-то? А ты серьезно? не удалось сжечь костер почему разжечь огонь ой риск переохлаждения вылечился не удалось сжечь огонь давайте попробуем во во гори Гори! гори ура добавить топливо все так а почему еще не утро то Я не понял что говоря так, нам нужно еще попить понял Дальше у нас навигация оружие точки света напитки. будет нормально, купили. Где-то волки будут, да, на наборе действия в лагере Там. подождать а не мешок давайте спать 6 часов давайте сон отдых давайте новый кусок соберем Понятно, не нам нечем. Источник светка. Ладно. Ну давайте отправимся по лесу то вот туда потихоньку. По туману. В тени. В одиночестве. В холоде. Блин. Он так -то топает, купки за -то ним еще кто-то топает. Вот это вот серьезно. та ра Нам прямо. Видишь препятствие? Обойди его. Машина. Машинка. машины что там было что за сутинусто кинуть транспортным средствами че он такой жирный то привет тупая сильно А, назр ⁇ мся в таблеток, почеркнемся без весны. После весна нам нужно... Просто свое не ярко. Что там было? Что произошло? посмотрели а, ну правильно сделали бардачки вкусно ладно ладно нам сейчас, нам сейчас прямо он такой волк ходил так, куда туда. будут только на волка тратить теперь с что напрягает я его хочу замочить мо мо столько выносливости потратил впустую а -а -а. ты как давайте по не будем ходить или походим добавьте в эту игру пожалуйста прыжок вот реально просьба сказать разработчикам давайте сохранимся что мне не нравится знаете такое, знаете, как нужно сохраниться, это вот обязательно вот прям Ранина, на Лось, лось. Пусть пока не живут, а могут Так, а потом мы в тюрьму как будем возвращаться? Неужели мы опять такой круг большой будем делать? А не, а да. Мы заблудшая душа. Ан Ой, у нас один файл. Меня напрягает то, что я не могу здоровье никак установить Как мне его установить подскажите? Ага, оно еще и уходит. Совсем доском Ой, сохранение. Сохранение сработало. Бегать, грейся, когда бегаешь. Бег в кайф. Бег для здоровья. Ага, и обойдесь, типа мы не можем. Почему? Что не так-то? Не пойму. Они что, мокрые? из 3 вот эти вот стандартные 4 по холоднее вот, почему не умирай живи ты будешь жить нам вон туда идти Здесь населенный пункт. Населенного пункта нету. Так что придется бежать. Вернуться в черный камень, плане туда. Журнал, навигация, оружие, еда. еда напитки аптечка. That didn't work. Не получилось. Не сбавилось. Все-таки, все Блин. Даже не знаю. Ну, будем верить в то, что добежим. Здесь вот немножко осталось убежать по столу. Сюда дальше надо было бежать. Хоть, два, хай, два, хай, два. Хай. Не хоть. он так тяжело эти все переносит? мужик здоровый как говорили отчет каждого падения и, и, и, вот куда нам нужно идти спать на мороде можно где вон там. И что это за пещера? Посмотрите волчью пещеру. Понятно. Что? <свист> Он а -а -ай, живи. <свист> Я хочу плакать. Так, ладно, по нему уже сразу стрелять. пойдут, а мне куда идти? <соединяющие> Это, в смысле заклинило? <соединяющие> Стреляй! Стреляй! серьезно так просто что ли да блин давайте прочитаем подожди мне какое такое дело нам нужно выселиться используем а on! ты что, опять вернулся <смех> да, что-то пошло не по плану, не повезло, не фортануло. кассу однако убился агрессивный волк Опа, она вот мне жопа. <звы> Вс, мне хана. Малим, пацаны! А ты фас! а что они бегут-то, ай разжигайся попытка номер три надеюсь в экстрасе получится нет, не получится, я понял оно конечно вовремя сохранилось Файкер, уйди. Да ее Уйди. Уйди, нехороший. Да твою душу. Стреляй? Его выберем. Ну, блин, ну, капец. Ой, блин, дебилное название. Ничего вообще, пофигу. Такое что-то вообще нет, правда? ⁇ -мо ⁇ Вообще. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Ладно, ясно, понятно. Что-то будем делать. Ага, им этот фател до да пофигу вообще. Мне вот не пофигу куда патруль выбросил валим валим валим что у меня здесь есть что-нибудь ой повезло было Чего мне свечку, печку зажечь? Ой, ну гребаные пушистые! Чем он такого сделал-то? А? давайте вот сюда вот это снова пробежимся. Ну, что поделать, да? Здесь у нас хоть пули есть. А, нам в обратную сторону бежать. Да? Да, куда? Побежим с педраном. Там, пам пам Пум-пум-пум, бурум-пум-пум. Стоя волков стоя волков я ж не успокоюсь пока я его не грохну теперь этого волка и ч да ну нафиг Так ну, блин, мне вот на то, что стамина очень долго останавливается. И знаете что не по себе. Он также дышит, тяжко, знаете, -мо. Вообще не прикольно. на ваше странице сюда. страх Ты куда да, ушли давайте я же знаю что вы вернетесь все не возвращайтесь больше есть вам не радует давайте прочитаем текст так, исследование при волков на острове великого медведя ошибкой приедет ошибкой приезжать сюда промежуточный отчет администрация черного камня был неполным эти животные явно пережила серьезную травму или долго голодало, чтобы проявить до такой степени абертантное хищное поведение я хочу предложить усыпить волка чипировать и перевести в другое место чтобы дать ему шанс на выживание черный камень позвал меня сюда из добрых побуждений и я должна дать им и другой вариант, кроме убийства, это удивительное существо достойное изучения. Это необычный волк. Цель выполнена. Давайте сохранимся. Так, ну у меня теперь есть такой вот вопрос один. Здесь пещера. Оттуда мы не сможем туда вернуться, да? Это по ней я правильно понимаю, что мне что теперь обратно идти круг, да? Или мы можем спуститься на речку? Давайте проверим, можем мы спуститься на речку или нет. Ой. А, если калории уходят. Вкусы калории. Кто-нибудь объяснит, как мне работает? Давайте попьем тогда просто. Why that work? Почему? Действительно, почему? Характерно сваливаем отсюда вам. монеречки сможем спуститься минус 15 не мы пойдем прямо если свернем мы это вот туда выйдем нам туда не надо Блин, долгий муторный выпуск получается, И ничего интересного, никакого сюжета. Вот это будет вот обидно. В целом так. В принципе, игра мне нравится. Аккуратнее, возможно, балл. Я не пошел немножко. Нет, что ли. Надо было вот туда, что ли. Я еще мерзну, я так понимаю, да? Я так предполагаю. Ага, не безопасно, Ясно, понятно. Он качается. По нему бежать не стоило. Блин, а чего такая жесткая? Вечера ничего нет такого. последний участок вон домик есть какой-то я вижу думаю мне не туда а я думал побегать что хочешь думал ты вообще от холда не умираешь обыскать ящик что у нас тут да не сны на интересного. на этом мы тоже залезть не можем ты серьезно? Ты же покоцался? Да, ладно. Ой, бьет нет. И че блин? Серьезно, ничего нету здесь? А зачем ты сюда шел? Мне нужен костер. Не Блин, почему актуальное задание так? Ладно, это отсечка. Да. да. Нафига мне было туда идти? Давайте сидим это. Загревание бонус. Ну ничего не может здесь сделать. Последнюю участок. Это чувство сюда вообще не надо было идти, да? А теперь сейчас давать такой круг. Здесь же нигде не построить лёгкую и метку нельзя поставить. Вот что обидно. И к речке нельзя спуститься, пойти. Ну и нафиг я сюда шел вообще? спасибо за просмотр продолжим в следующем выпуске и удачи всем желаю счастья